Не дождемся каждый понедельник. Я тебя тоже жду. Добрый вечер, дорогие друзья. Понедельник, 20.00 по московскому времени. Мы рады видеть всех на нашей недельной, скажу так, такой уже традиционной вечерней встрече, где мы обсуждаем прошедшие новости, обсуждаем прошедшие события и, конечно же, узнаем, что нас ждет на следующей, точнее, на неделе грядущей. Ну и по традиции, все, кто здесь, ставьте плюсы, если слышно хорошо, если видно все хорошо. Вот главное, чтобы сейчас в Ютубе у нас пошло изображение. И, конечно же, передаем слово Анатолию. Анатолий, ждем от тебя новостей, ждем от тебя информации, что же было сделано, что достигнуто и к чему нам стремиться на, на этой неделе. Ага, все, большое спасибо. Сегодня только, вы, сегодня только поймал себя на мысли, что раз в неделю мы выдаем... По 15, по 20 новостей. <laughs> Что-то как-то много. Нет? <laughs> Давайте пойдемте по порядку. У нас на этой неделе у нас было три новых вебинара, то есть там несколько, на ну, иностранных языке. Один хочу здесь отметить, это Андрей Звинц провел личную продуктивность из раздела и именно обект по кругу». Вот кто из людей заинтересован в успехе, да, вот реально прямо хотел бы вот насытиться им, обязательно сходите послушайте, потому что Андрей Зинцц, человек реально с колоссальным опытом, практик, который просто делится тем, что насобирал за эти года, и у него действительно хорошо получается, поэтому обратите на это внимание. Вот. Также у нас добавилось 10 новых уроков тут по разным тематикам. Я, наверное, даже сейчас озвучивать их не буду, потому что по каждой тематике нужно отдельно готовиться. Ну, то, что вот быстро в глаза читается, то это появился второй урок на скорость чтения. Скорость чтения ну, такой важный момент. То есть когда люди читают, то есть у них понятно как быстрее идет развитие. Вот. а если человек медленно читает, значит немедленно идет развитие. То есть если бы была возможность читать быстрее, то за то же самое время прочитать, например, ни одну книгу, а две, то понятно, что он мог бы быстрее развиваться. То есть это такой важный навык, особенно для тех людей, кто планирует развиваться, потому что много литературы, много знаний. А то есть это, ну, наверное, было бы полезно. Потом родители и дети. Почему такой ребенок приходит в семью? Там и пятая части, тоже послушайте, если не ошибаюсь, это Софья Львовна-Раевская делает, тоже крайне интересные уроки. Вот, и у нас было... 12 -12 человек, был трансформация человека, молодости и он В общем, да, то есть на... давайте посмотрим по... Академия Зибзи, то есть Институт финансовой грамотности, анализ инструментальных предложений вышел и брифинг седьмого, 18 восемнадцатого, то есть это mm -hmm. уже на платформе, то есть кто отслеживает, можете посмотреть. Так, хорошо. А теперь смотрите, давайте посмотрим у нас по разработкам, то есть по криптоноиду, то есть мы сейчас устраняем там оставшиеся баги, их там совершенно мало, то есть очень малое количество, то есть даже на таком большом количестве пользователей, что сейчас идет ну их реально очень мало то есть сейчас то, что люди вот в течение недели обращали внимание, что где-то там сигнал пришел, я допустим его принял, но в криптоноде, например, не отобразилось или отобразилось там через 4 часа ну образом там, или там через 2 часа там. ну короче, никак мы привыкли, что сразу да, все дело в том, что мы сейчас, ну, как заканчивали тестирование уже массовое платформу, чтобы понимать, какая нагрузка при количестве пользователей идет, да? вот, сейчас мы догнали специально до лимита, и вот буквально вчера-сегодня люди уже, ну, как мы уже приезжаем на новый сервер, там очень сильные, то есть этого не будет, то есть это не ошибка, это просто себе так представить: вот операции проходят много, и просто эти операции накапливаются в очередь, и когда очередь доходит, она приходит, почти, то, есть, то есть с этим связано, вот, то есть по функционалу, там, тестирую, там еще пару вещей, и а, работаем над оптимизацией именно производительности. Вот как раз то, что я говорю, сейчас снова северное добавляем. Вот не новый сервер, а а миграция на новый сервер, там очень сильный. Вот. И оптимизация модуля слежения за торгами, то есть сейчас там кое-какие оптимизации ведутся, и безопасность системы, в частности, шифрование ключей бирж. То есть это сейчас тоже на этой неделе обновили, то есть сейчас очень-очень очень круто. Вот, и э, сейчас у нас разработчик, который занимается соединением, ну, как присоединением новых бирж на сервис, получил задачу разработать такой алгоритм, чтобы в течение недели можно было подключать любую биржу. Да? У него сейчас задача не подключить новую биржу, а именно поработать над алк как нам быстро подключать много бирж. То есть там задача реализуема. Он сейчас как раз этим данит, потому что нам это ну, крайне важно. Вот. А по сайту вебинаров, то есть мы сейчас делаем, ну, как я уже в прошлый раз говорил, то есть разработка фичи марафона, то есть марафон – это такая важная составляющая, которая, которая помогает трансформироваться. Да? То есть, вот, например, почему марафон важен. Да? То есть, например, я решил -то похудеть, например, да? или что-то еще там решет. А, мои мотивации хватает на 72 часа. Да? Но если я с кем-то где-то вписался, у меня марафон, и мне нужны какие-то задачи, и там какие-то обсуждения, какие-то группы и так далее, то есть у меня больше шансов, что я в, войду в это. Да? То есть и вот, этого, вот этой функции у нас на сайте нету, Вот сейчас как раз ее внедряю. А, вот. Также у меня есть новости. А, так, что у нас еще? А, да, по маркетплейсу. То есть мы... А, да, но ну сейчас, грубо говоря, там ведется работа над проектом в целом, то есть разработкой поддержки. То есть там а, есть какие-то задачи, которые там, ну, в смысле, они сейчас там озвучат, потому что это обычная там, текучка идет. Вот. И что у нас еще было? На этой неделе у нас, что мы сделали? Провели два вебинара, то есть у нас появился там, новый партнер, с которым мы работаем, который появится совсем скоро в разделе в разделе бонусы, то есть у нас с вами есть это понятно, да, и с другой стороны это хорошее программное обеспечение, то есть которое, вот мы сейчас видим, например, даже вот простой пример, да, криптоноиды, Крутой сервис там отслеживание сделок, то есть, вот трейдеры, кто давно торгует, то есть они знают, насколько это важно. Да? То есть, ну вот просто пример там вот у вас открыто там тридцать сделок, как вы собираетесь их отслеживать, да? то есть все таргеты, как вы собираетесь отслеживать стоп-лос, если вдруг не пацана, то есть ну, сложно этот сервис, эту задачу решать. То есть сервис получает получается допрыгнуть функционал, но тем не менее, то есть на данном этапе, то есть, когда рынок ведет себя крайне непонятно, то есть сами трейдеры, то есть, которые дают сигнал, они тоже там чисто в таком. Шоке, что а, почему, например, как это заметно, например, очень хорошие каналы, вот, которые прям реально прям супер давали сигналы, они вообще не присылают никаких сигналов. Они их просто не шлют. Да? То есть они вышли с рынка и наблюдают. Вот. А, Какие-то сигналы идут, ну, многие там, вы сами норовили, там, они идут ну, К счастью, что там по стопам закрывается, и, э, скажем, ну, такая тигомокина, скажем. То есть тот месяц там вышло там 0. 0,01 там в плюс и 3 там в этом месяце там минус 0,01 то есть ну, как бы, не в плюс не в минус то есть ну как бы окей есть преимущество что я учусь но по факту я сижу и жду когда рынок по крайней мере хотя бы стабилизируется чтобы уже входить выходить с рынка там по хорошему алгоритму. что например с арбитражем чуть, чуть наоборот все вот с арбитражем наоборот как раз понимаешь вот нестабильность. идет нестабильность на, на одной бирже такая цена на другой такая и вот он постоянно присылает сигнал что-то покупает продает там Просто целый день вот такой идет, кипиш идет, -то так, пикает, нажимается, но ну, тем не менее работает. То есть этот функционал, он э, как раз дополнит, э, дополнит э, полную картину. То есть с одной стороны люди могут торговать, с другой стороны люди могут заниматься арбитражом, там, с третьей аналитикой, с четвертой там, торговать на да? Ну или там, по сигналам. То есть это просто дополнение функционала, что получается. Вот. А что у нас еще есть? У нас есть э да, у нас Рашид записал 5 видео, то есть те, кто смарт-вубликлись, то есть там понятно, то есть у нас аудитория там делится, кто-то образованием занимается, кто-то физикой занимается, кто-то еще чем занимается, кто-то ничем не занимается, то есть у всех там разных задач, скажем, да, вот, и явно большая часть людей, то есть именно заинтересовалась RCO Smart Rate, и, то есть, ну, видно даже по результатам, то есть сколько оплат идет, сколько там регистрации идет, то есть прям вот движ, что самое интересное, вот как я это вижу, Сейчас это очень удобно использовать как такая, ну, как своего рода, что ли, приманка, да, то есть вот смотрите, я сейчас, ну, там, где-то вебинар провел, у меня сегодня за один день, там, два или три старых знакомых, которых я уже забыл, что у меня есть, там, звонят и говорят, а как это, как то, то есть что по факту, что делаешь, то есть ты их заинтересовал тем, что люди хотят услышать, что люди хотят, они хотят ничего не делать и быть ну, там миллионером, да, то есть, ну, так, образно говоря, да, то есть им надо... Ничего не делать. То есть Это очень большое количество людей, которые хотят, я, я готов там заплатить, я готов отдать какие-то деньги, но ничего тут не идет, заработать я не знаю такого перегорода людей, их прям много таких людей, да, вот, и, соответственно, понятно, это такое хайповое, и вот люди идут, то есть, а теперь что происходит, а, а люди пришли на, ну, там, допустим, на, на этот оффер, да, и потом начинаешь разговаривать, они, О, визик классно, и у тебя получается, и, здесь клиент появился, и сразу же партнером стал высыпить. Приятно же получается. Есть, ну, вот такой вот, э, не знаю, как вот у других, вот у меня прям видно, явно прям активировалась э, движуха. То есть, ну, это очень радует. Это хороший, хорошая неделя на, самом, на, этой, на этой неделе, на самом деле. Вот. А потом что у нас еще? А, да, то есть, смотрите, провели два вебинара. То есть, один, он, они оба, оба вебинара есть у нас на... на как называется, там, на YouTube-канале. То есть э, вы можете посмотреть запись непосредственно с основателем и запись там разбор полетов, ну или там, скажем, вопросы-ответы, то есть первый час, да? Вот. И также вот Рашид 5-минутное видео записал. То есть 5 видео интересно, то есть, например, люди говорят, а что это такое? Вот вы можете 5 видео давать, да? То есть вот что было, понимаете? То есть вот это вот было проделано. Вот. И, и в самом разделе Smart Trade, то есть вы же знаете, да, то есть у нас на, на сайте Easy то есть на основном там, где вебинары у нас идут, там есть там, раздел проект, И вот в проекте появилось 4 видео, то есть вы можете тоже как это для себя использовать. Дальше там, в принципе, все понятно, там особо там, объяснять там больше нечего. Вот. И у меня еще одно важное сообщение, то есть мы уже сейчас начинаем, мы уже сейчас начинаем готовить мероприятие в Турции. То есть уже сейчас Артур, ты с нами? А где Артур вообще? Артур, ну, я сейчас буду себя говорить какие-то вещи, да. ты меня поправляй, потому что ты проект ведешь, и чтобы если вдруг... Хорошо, да. Да, да? хорошо. Давайте вот посмотрим. То есть мероприятие у нас пройдет с 5 по 8 апреля, это правильно? Да. Ой, вернее, это... самое мероприятие 6-7 апреля. Да? То есть берем ну, То есть 5-го за... заезд, 8-го 5 заезжаем, 8 выезжаем, грубо говоря, да, то есть ну кому надо. И 6-7 апреля будет непосредственно мероприятие. Это суббота-воскресенье, да, Артур? Правильно? Да, серьезно. Okay. Окей. Okay. Вот смотрите, у нас э, Артур подготовили э, туры. То есть я знаю, что из Украины, из России, например, да. Ну, в том числе, я думаю, там Казахстан и другие страны, с тем, с кем мы сейчас работаем, да. Ээм, в общем, э, давайте я вам скажу название. А... Так, я же могу все эти названия, уже все что ты мне дал, да? Да, да, конечно. Да, окей. Okay. Вот, смотрите, это э, в общем. Давайте так, Артур там подобрал кое-какие туры, то есть вы сможете, ну, как, отталкиваясь от них заказать себе билеты. Смотрите, делайте лучше заранее, потому что как там все-таки э, ультра все включено, да, то есть и, и ультра классный отель, и э, было бы классно, если бы всем еще мест хватило. Давайте посмотрим. Минимальная стоимость тура с вылетом из Украины, включая авиабилет Киев-Анталия и Киев-назад, да, а проживание в Антеле, а Адаля, Элита, Элита, короче, это надо написать как-то. А далее элита. Я элит, сейчас Лара. буду по буквам перечислять до утра. В общем, а далее элит ЛАЕР э, 5. Лара. Или Лара. В общем, Артур рассылку сделает. Сейчас, когда закончится лайф, это все в текст принесет, и в рассылке все получите, да? Вот. Система ультра, то есть все включено, вообще все. А, потом получается страховой полис и групповой трансфер аэропорт, отель, а, и это получается с Украины вылет на одного человека 330 евро. То есть получается три дня, да, это три ночи, да, три ночи, да, если брать то А из России от 360 долларов. Вот кто из России поедет. То есть, это вот все, что касается расходов на поездку. вот Ну, соответственно. Uh, будут у нас uh, билеты, uh, я так понял, что стоимость... Нет, стоимость не входит, и пока, uh, наши билеты, то есть VIP... Да, uh, билеты мероприятия, uh, понятно, не uh, входят, да, здесь да, инструкция да, заказана да. 40% скидки, то есть раннего бронирования. То есть все, кто заказывает сейчас, у них еще 40% скидка, да я правильно понимаю? Да, верно. Um, нужно обязательно оставить заявку на нашем сайте для рентов, uh, easy -busy минус ком. мы вам вышлем всю информацию и укажите страну, а с какой страны вы будете вылетать. И до 20 числа, если оставить заявку и сделать 50% взнос, то вот такие вот цены будут. Сейчас сайт оттого, чтобы было. Это видно. Там сейчас ведется работа, подключают как раз платежку и я вижу, что сбилась потека, там какая-то интересная штука происходит. А, это, ну, это, да, это под... а -а -а, да. Ну это да, это... А, понял, я... Да. Ну да, это 20-й Шифты надо обновить, просто вы, видите, да. что-то добавили с другим шрифтом, и оно вышло. Ну ладно, добьете это тогда. В общем, на этом сайте, то есть easyvisy-event.com, easy выходим, и там, может быть, оставить заявочку. Так, и что у нас еще там до 20 -го... А, да, то есть там получается предоплата делается до 20 декабря предоплата и 50% и 50 после Нового года. Вот. Мероприятие оплачивается отдельно и на сайте easyvizy-event.com можно будет уже получить дальнейшую информацию. Вот. У меня по новостям сегодня все. У нас был, на прошлом лайфе не было Владимира с нами, а Владимир был как раз на, на партийном задании в Украине, да, и, наверное, может быть, нам расскажешь, что там, как все проходило, и я думаю, что там кто-то из организаторов сидит с тобой тоже на связи, да, Володь, -то... давай тогда слово пока передам, а потом вопрос-ответы, то есть если будут какие-то вопросы, я еще останусь до конца и поработаем, да. Володь, я передаю слово. Хорошо, хорошо, спасибо. Добрый вечер все, друзья. Ну что, у нас насыщенная сейчас пора, да, идет декабрь, это и мероприятия, и информация, и промоушены, и уже проведенные мероприятия, которые на, в начале декабря были проходили на территории Украины, да, это город Киев. Вот, к этому моменту люди выполнили квалификации. У нас есть люди, которые за, за, закрыли квалификацию «Лидер». Это Полина Ладышская. Вот, я хотел бы ее персонально объявить. То есть она 27 ноября, то есть ровно через год, как мы запустились, да, она закрыла квалификацию. Ну, она недавно пришла, но на годовщину именно нашего альфа-тестирования этот человек закрыл квалификацию лидер. С Казани до Киева, то есть у нас есть один человек, который закрыл квалификацию лидер. Я хотел бы отдельно поздравить этого человека. Есть сегодня он здесь у нас. Если, если нету, то тогда передайте, пожалуйста. Вот. Огромная сердечная благодарность, да, что человек, несмотря на то, что сейчас все говорят, что нету продуктов, нечем работать, а человек работает и строит организацию. То есть это пять веток, Человек построил, у него в команде пять менеджеров в различных пяти ветках. Да, это квалификация лидер. Это человек, который уже взял ориентир а, на м, не то, что что он сам популяризирует сообщество, но еще у него есть команда а, единомышленников, которые вместе двигаются. Вот, это очень Володя, важно. Володя, кто это был? Па Паулина? Да, да, Паулина Ладыжская. Да. А, здесь какая-то Паулина появилась сейчас в кабинете у нас. Да, И, я здесь. Да, вот. вы здесь, да? Ну, да? Да, да, да. Ну что, Павлина, мы отдельно хотели бы предоставить вам слово. Пожалуйста, скажите. что, что, что именно сказать? Как я дошла до жизни, такой. В принципе, сетевой маркетинг, наверное, это мой образ жизни, так как я уже давно этим занимаюсь. А то, что я попала в easy-busy, это просто, знаете. Меня привлекла именно сама идея создания этого сообщества и что тут по интересам люди действительно могут найти для себя то, что им интересно, каждый может найти то, что хочет в любом возрасте, в любой стране, с, любым, с любимыми запросами. Просто идея, конечно, очень-очень интересная. Я понимаю, так как я еще раз говорю, я не новичок, я понимаю, что все это... Не так легко и организаторам, и все это делается путем пробы и ошибок. Но, конечно, продвигаются вперед молодцы, и все это мы надеемся, что это будет еще лучше. Люди очень заинтересованы. То, что касается моей команды, смотрите, команда у меня не очень большая, но очень сплоченная. Потом это... Наверное, потому что я в своей жизни я очень люблю людей, я люблю помогать людям. Поэтому я каждому нахожу какой-то ключик и в своей команде, тех, которых привлекают к себе. И команда, то, что я сделала лидера, даже не за год, ровно за 9 месяцев, считайте, что родила. Но это только с помощью моей команды. Потому что был такой момент, когда буквально не хватало одного ВИПа. И позвонила женщина и говорит, я не собиралась делать, но если тебе надо, у меня не хватает биток, только помогите, я вам потом отдам. Вы знаете, это, наверное, может смешно кому-то будет, сбрасывали все, по 30, по 40 биток мы закрыли лидера в полдвенадцатого ночи. Но все были счастливы, плоды я бы аж прослезилась, честно скажу, потому что было приятно, что такая команда, что так работает. А то, что я могу сказать, знаете, посоветовать во-первых, любите людей, во-вторых, найдите ключи к каждому человеку. Когда вы идете с кем-то навстречу, вы должны знать, чем этот человек дышит, что вы можете ему предложить, чтобы жить стало немножечко легче это не секрет, что жизнь тяжелая, люди ищут общение, люди ищут денег, люди ищут всего. И поэтому, когда мы идем на встречи, мы должны знать, что сказать, как сказать, и именно этому человеку. Собственно, все, что я хотела сказать и могла. Ада. Меня слышно, нет? Браво, браво, спасибо. Да, все слышно. Спасибо, Полина. Володь, ты продолжишь? Да, да, да. да, да. Я хотел бы вы что сказать. Квалификация «Лидер», ребят, это уже серьезный этап в жизни сообщества. И самое главное, когда вы командой помогаете своему лидеру закрывать его квалификацию, то он, находясь на более высокой ступени, быстрее вас подтягивает к себе. То есть это взаимная такая выручка. То есть человек, получается, входит сразу в другие э, ступени, в другое сообщество, в другое общение, в другие команды. Он получает более серьезную информацию, и этой же информацией с вами делится. То есть поэтому вот эта взаимопомощь, взаимосвязь, она работает э, что и в одну сторону, то и в другую сторону. Это очень важный момент. Да. И э, именно командный дух мы увидели э, э, именно в Киеве, это было видно, что эта подготовка была командная, и об этом я бы хотел попросить рассказать Эдуарда. Да? Секунду, вот как раз искал микрофон. <laughs> ну, скажем так, тут мы пригласили кое-кого, которые могли дать именно обратную связь по этому мероприятию. Эм, наши организаторы на месте, они сделали невозможное возможным и организовали практически за за четыре недели этот грандиозный саммит на котором присутствовало около 300 человек в воскресенье нас было около 300 у нас было очень э, много спикеров там мне кажется 10 человек нас в общей сумме были где каждый там имел возможность дать там по крайней мере 20-25 минут своего контента в сокращенном в констрированном <coughs> э, виде образе ну и, конечно, там атмосфера была, я бы сказал, ну, на, на все 150 процентов народ был весь такой на таком энтузиазме, что я сам много чего уже прожил, пережил и увидел за последние 30 лет. Это для меня тоже на меня тоже сильно повлияло позитивно и меня сильно впечатлило. Я думаю, у нас здесь есть три партнера, три лидера из Украины, которые могли бы тоже поделиться своими эмоциями, и, мне кажется, мы, наверное, начнем с кого у нас тут. Александр Мороз есть, у нас здесь есть Наталья Саква и еще вроде кто-то из новичков, которые не так давно уже в нашем сообществе, наверное, мы начнем. Кто там? Татьяна, кажется, да? А, добрый вечер. Хорошо, Татьяна, давай тогда с тебя начнем, и потом, потом перейдем к Александру, а потом к Наталье. Да, добрый вечер всем. Хочу поделиться своими впечатлениями. Действительно, я первый раз на таком мероприятии, от изи-бизи комьюнити, э, ну, скажем так, ехала туда немножко присматриваясь, потому что есть внутренние, вот, понимаю, что продукт очень ценный, и вообще, как бы, направление, идея, но вот есть немножко внутреннее было сомнение к структурному бизнесу, потому что для меня это все ново. Но когда я поехала в Киев, услышала вот лидеров, очень впечатлила, послушала вот выступления Владимира Шайермана, потом вот твои, Эдди, Хофман, Кишко. Ну, просто в других структурах много рассказывали, что, ну, как бы не было результата. А здесь вот я увидела людей, которые действительно вот структурный бизнес построили. Это тот бизнес, который создает пассивы. И что самое главное, что продукт в этом структурном бизнесе, это просто, ну, по моим ощущениям, этот продукт должен быть в каждом доме, где есть ребенок, где есть, ну, взрослые люди, то есть ценность очень большая. И сам самит вот мне в голове как бы вот пазлы все сложились, те вопросы, которые были, они просто позакрывались сами по себе и я для себя, вот все сомнения, которые были, они просто отошли и поняла, что я в нужном месте, в нужное время. И действительно несу ценность людям вот в каждую семью, в каждую человеческую голову. Так что большое спасибо организаторам, большое спасибо лидерам, которые вот впечатлили. Ну и желаю всем нам успехов быть такими же успешными и богатыми. Алло. Алло. Да, да, да, вас слышно. Вас, меня слышно. Ну, да, все слышно. Да. Ну, в общем, очень мне понравилось, я же говорю, зарядилась очень большими эмоциями и нарисовала себе план, как строить свою команду и кого туда приглашать для того, чтобы бизнес действительно был успешным. Я тут между делом тут еще открыл экран и показываем фотографии, да, так, для, для О, расслабухи. Да. Я надеюсь, видно все, да? Да, да. Видно? Здорово. Еще а два нет? слова. Просто Женя Фельда и Марина Букина отдельно им спасибо. Они проезжали вот это через Украину и как бы, ну вот, рассказывают, показывают. Ну, как бы вот было немножко уже такое приоткрыты шторки. Но когда я поехала туда, то штуры открылись полностью. Так что большое спасибо и вам, Анатолий, за то, что вы такую чудесную идею принесли в мир. Ну, не только в мой, а вообще в наш весь мир. Спасибо вам. Спасибо, очень приятно. Обратите внимание, как стоит здесь лидер. Это мы по новому Ньюингу уже писали. Спасибо Драгункину, да? Спасибо Драгункину, да. Окей. Okay. Тогда, наверное, перейдем к Александру Морозу. Да, с удовольствием. Добрый вечер всем, Александр Мороз. Я бывал на форумах, но вот такой атмосферы, такого единения лидеров и всех команд, такого ощущения праздника, такой уверенности в том, что мы на правильном пути, как мы быстро растем, как мы быстро Поднимаемся, какие просто замечательные лидеры работают с нами. Ребята, спасибо Владимиру Шерману, Алекс... Алексу Гофману, Эдуарду Кунцу, Евгению Фельде. Но снова и снова складываются пазлы, снова и снова проваливаются жетоны. Ты просто физически ощущаешь, как ты становишься лучше, становишься лучшей версией самого себя». Замечательное выступление Марии Фиця. Я не могу всех перечислить, но это огромный праздник. Сергей Ветров с представлением тютерства просто изменил видение мира. Мария Фиця объединила необъединимое и тоже целая революция в голове. Ну а самое-самое главное, это, наверное, что мы поднимаем все вместе наши команды. Приходят новые и новые люди, очень интересные, очень сильные. И, наверное, в заключение лучше не сказать, чем сказал Виктор Высоцкий. Это атмосфера мульти маркетинга Успехов всем! Спасибо за праздник организаторам и всем участникам. Спасибо, Александр. Тогда сейчас перейдем к Наталье, мы тогда уже, в принципе, сейчас будет огонь, я думаю. Ну, добрый вечер. А меня слышно? Да-да, Наталья. Да, да, слышно. Ну что, конечно, это самые потрясающие два дня. Очень впечатляющие, грандиозных два дня. Я хочу сказать о лидерском ужине. Ребята, как дорого это стоит. Это до... Слышно меня вообще? Потом а то у меня тут зарядка заканчивается. Слышно? Да, да, да, да. Я хочу сказать да, о лидерском Наталья, ужине. Да, я хочу еще о лидерском ужине сказать. Вот это кулуарное общение. Вы понимаете, как дорого это стоит? Общаться с нашими спонсорами, наставниками, слышать их путь развития. Понимаете, как многих это вдохновляет как многим это дает уверенность вот это куларное общение то что нам мы соприкоснулись потрясающие истории это пишется новая страничка в истории человечества и можете себе представить ребята за три недели всем низкий поклон мы организовали все вместе потрясающий саммит это был такой потрясающий день это огонь это звездопад лидеров алло, алло. слышно да, да, да, да, да. Нормально, Рассказывай да, дальше. да, я просто, вот, понимаете, мы до сих пор под впечатлением, мы, не, мы, мы настолько с любовью готовились, настолько потрясающе все это было преподнесено, показано, мы в сердце Киева, на самом Крещатике организовывали это мероприятие. Хочется отметить наших ведущих. Настолько важно, как преподносится это сообщество. Инесса Егорова, Алексей Половинкин. И все ребята просто на ровном месте придумывали потрясающие вещи. Какие-то инсайты поняли. Понимаете? Вот многие знают, понимают, но не все осознают. Вот на таких мероприятиях приходит такое осознание, что просто, я боюсь слов, в общем-то слова все сегодня, все материально. Мысль материально. То, что мы сотворили, то что, то, что происходит у нас в сообществе, это потрясающе. Низкий поклон тем, кто это вообще иди... кто вообще, вообще вот, вот мысль материализовывать. Вы понимаете, все сегодня материали... все материально. И то, что было у нас в зале, это взрыв эмоций. Люди не хотели разъезжаться, не хотели расходиться. Регионы, регионы вообще потрясающе сработали. Автобусами к нам приезжали. Вы понимаете, что это такое? За три недели так взорвать... Ну, господи, прости. Так, так поднять такую энергетику мощнейшую. И это только начало Наши наставки. Просто потрясающе сработали. Всем спикерам огромное спасибо. Обратная связь у молодежи просто потрясающая. У нас Винница, нежит. в общем, столько регионов Черкассы, настолько все это мощно сработало. Я всех хочу поблагодарить. Я вот знаю, что Левушка хотела в Рыбаков приехать, Наташенька Данилюк, Сережа Ханкин, но ну не получилось, обстоятельства так сложились. Мне просто, знаете, мне гордо за то, что сегодня эта волна с такой мощью, с такой силой приходит стучиться в каждый дом. Шанс дается всегда всем изменить свою жизнь. И как хочется всем пожелать, чтобы сегодня из невежества мы перешли в зону комфорта, в зону знаний, в зону процветания и финансового, и во всех отношениях, на всех уровнях живой материи. Вам, ребята, кто присутствовал, кто за три недели приехали к нам в Киев, всем низкий поклон и огромная, огромная благодарность. Конечно, можно говорить очень много, и сегодня я еще отдельно, вот спасибо тебе, Танечка, ты сказала Евгению Марина Букина. Вы можете себе представить, ребята прилетели из Германии, передать свой опыт, возьмите, берите, стучите с каждую дверь, только берите, обучайтесь, наполняйтесь, потому что когда мы наполнены, тогда мы только можем излучать эту энергию. Всем огромное спасибо, потому что до сих пор у нас встречи, встречи, у нас сегодня, у нас такие программы, мы сейчас тур по Украине будем делать. Ребята, я вас всех люблю, вы просто все гениальны, а то, что мы творим, это просто мегакосмос. Толик, тебе огромное спасибо, ребята. Вы же вообще какие-то космические. Вы инопланетяне. Такое придумать. А наша задача помочь это все воплотить в жизнь. Спасибо всем огромное. Спасибо, Наталья. Эдуард, где эту девушку нашли? Почему мы ну, только сейчас ее первый раз услышать? Мы любые песни, когда на лайв выставлять, называть. Она одна из главных организаторов, всем привет. Этого саммита. Слышно. Я теперь только понял, что ты имел в виду, сейчас начнется пожар. Друзья, я... Эдор, ты закончил, извини. Я сейчас просто пока в выступление шел, я там чат-почитал. Нет, все нормально, все нормально. Определенное понимание. Я считаю, что это нужно ну, как озвучить, потому что вот я вижу люди пишут комментарии, они просто не понимают, про что они пишут, да, и поэтому я считаю, ну вот в частности про криптоноид, вот здесь вот кто-то пишет правильно, я поняла, что криптоноид в целом работает нормально но мы не можем себе позволить качественных аналитиков, и поэтому ждем разворота рынка. Нет, это не так. Криптоноид не в принципе, и работает ненормально, а работает хорошо. То есть, чтобы оценить работу криптоноида, криптоноид – это сервис, который а делает аналитику, то есть он собирает каналы и отображает, как они торгуют. Первое. Это он делает ну, на отлично. Да? второе что он делает сопровождение то есть вы например можете подписаться на какой-то канал вот аналитика и соответственно вам приходят сообщения, вы принимаете сигнал или отказываетесь от них да? эта функция работает на ура на отлично да? то есть ну, на 5 вот. что теперь касается самих аналитиков Ну, это во-первых если вы хотите вообще зайти на рынок торговли крипто -торговли в том числе да то вы, вы не судите всегда по одной неделе или по одному дню торгов. То есть для того, чтобы сказать вообще хороший этот аналитик или плохой, на которых вот вы написали с вами, да, вам нужно поторговать -по с ним год. Потому что бывают минусовые месяцы, а бывают супер плюсовые месяцы. То есть давайте я вот вам просто прорисую, как это обычно бывает. Сейчас вот экран мой видно, наверное, или нет? Нет, не видно. Давайте я вам лучше покажу это один раз, чтобы было понимание. Смотрите, вот возьмем рынок, да, ну понятно у нас время-деньги, это график, вот, и давайте вот, вот на таком примере, то есть всплеск, падение, всплеск активности и падение активности. Вот, всплеск активности, он, он чем способствует? Он способствует тем, что, ну как, у нас растут, потом идет коррекция, потом опять идет рост. И потом опять идет коррекция. То есть вот этот вот рост, он может продлиться там, ну, допустим, 2-3 месяца. Потом у нас может быть там 2-4 месяца коррекция. Потом у нас снова может быть там 2-3 месяца рост. И потом у нас снова идет коррекция. Так вот, вот в тот момент, когда мы попадаем вот на эти всплески, и в тот момент, когда у вас включены вот эти аналитики, которые говорите, что у нас нет возможности нанять хороших аналитиков, ну, это, мягко говоря, не так. Мы же просто отображаем рынок. То есть вот то, что вот на рынке есть, мы вот это показываем. То есть вот это сейчас, то, что вы видите в криптоноде, то, что предлагается на, на рынке. Вот и все, пожалуйста. Вот. Это э, говорит о том, что не надо делать ну, как поспешных выводов. Вы просто не знаете, что такое торговля на бирже, и вы просто не знаете, как устроен сервис криптоноби. Поэтому, может быть, поизучайте, и тогда вам будет проще, чтобы вы не нервничали просто. Вот, а, так. Разворота рынка сейчас ждут все трейдеры. То есть, Если вы посмотрите на, а, а, на, на сигналы, которые идут, их крайне мало, потому что люди не знают. То есть, вот, а, есть вообще вероятность, что мы на 2000 с вами пойдем. А, может быть, даже ниже. И есть вообще вероятность, что в течение года будет зима. Тоже такое может быть. Ну, зима в плане, что как, не будет там да, тот движения. А может быть, и наоборот. А может быть, уже к концу апреля, там, Поначалу, к середине апреля пойдет мощный движ. И то, что вы сейчас думаете, что что-то там не работает, будете в ладоши хлопать и говорить, вот я же всегда говорил, что я верю в это, понимаете. То есть ну, постарайтесь быть неоднозначными там во всем. То есть не надо вот такой вот критический такой подхода. Я целых два дня принимал сигналы, сигналы пошли в минус, у меня минус 1% на биржуом аккаунте, все, короче, катастрофа. Блин, ребята. Ну, детский сад в таком случае, получается, если мы так думаем. Давайте научимся работать в долгую, в да, То есть, э, если вы вспомните, мы с Володей начинали, когда все это дело, вообще ничего не было. И были люди, которые говорили, что это никому не надо. Ну, а почему же да, сейчас это всем надо? Ну, не всем, понятно, есть люди, кому это не надо. Ну, есть очень многие люди, кому это подходит. Ну, есть же определенное видение. То есть, здесь вы либо доверяете, либо наблюдаете. А вот если вы доверяете, то есть вы просто делаете какие-то действия и все. Вот я, например, делаю то есть действия и все. Вот. А, а если вы не доверяете, ну тогда сядьте на скамейку запасных и просто наблюдайте. В какой-то момент почувствуйте порыв? Ой, нет, все, теперь верю. Выходите на поле, играйте дальше. Ну, здесь все очень просто. как ну, бы хотя Вот, это, вот просто вот дальше, там, чтобы ну, вот кто-то пишет, работает отлично, качественных аналитиков не бывает. «Рынок только богу известно, куда он пойдет». Но это действительно так есть. Но, тем не менее, то есть хотя бы, когда у нас рынок стабилизированный, хотя бы флетка дойдет, мы хотя бы понимаем, там где какие там листинги, где какие-то, ну, хоть легче как-то что-то отрываться. А когда у тебя непонятно, что происходит, и непонятно, что будет дальше, ну, и аналитиковать тоже непонятно, там же такие же простые люди сидят. Так, а, так в самом... В самом криптоноиде куча ошибок. Вера Шмалько, пожалуйста, пришлите мне список с вашими ошибками. То есть не надо вот сейчас кидаться там какими-то выражениями, ничем не обоснованным. То есть вот, вот, а есть целая служба, которая принимает а, запросы об ошибках. Я вам говорю, там ошибок нет. А, вот единственное, что сейчас вот на неделе были там, притормаживания, в плане, что чуть-чуть позже, там, допустим, в самом приложении отображалось, это напрямую связано с сервером и переездом на сервер. Перейдем на новый сервер, этого не будет. То есть ошибок нету. Мелкие-примелкие баги, правильно. И, ну, дорабатывать дополнительный функционал, который мы планируем после нового года открыть. Вот, точка. Там. Сейчас я вам просто хочу... Так, нет, не то. А, так, вот запоздание, не срабатывают стопы. Вы реально не понимаете, про что вы говорите. И вот просто... Поэтому, ну, вот, тем более, имя ваше стоит. Вы просто поаккуратнее говорить, что в глазах других ну, выглядеть, ну, по-нормальному, да? Вот. А, выпал... Короче, ордера выполняются, чтобы вы понимали, прям реально выполняется Стопы срабатывают. Если где-то происходит проскальзывание при резком падении, назовите мне хотя бы одну биржу, где на этих биржах стопы не проскальзывают. Хотя бы одну назовите. То есть, понимаете, то есть вы реально, ну, как, у вас нету опыта, а вы вот пытаетесь что-то кому-то там сказать. Если вы меня хотите этим задеть, вы меня этим никак не задеваете. Вообще никак. И других людей поберегите. Зачем вы свои нервы, нервы людей тратите? Так, Анатолий, дальше. У нас есть тестировщики здесь, и которые реально тестируют и соображают в этом деле. А есть профессионалы, вот, представители есть салфа, профессионалы а, а есть люди, которые не профессионалы, но пишут, типа, я курс спец. Вот, вот, типа, меня послушайте. Ну, блин, вы понимаете, что здесь просто имя, фамилия ваш И здесь, ну, нету вашего статуса, то есть, ну, непонятно, кто вы, спец вы или нет. Судя по текстам, которые пишете, вы ничего в этом не понимаете. Поэтому просто, может быть, взять и научиться, взять, может быть, к тестировщикам обратиться, сказать, там, ребят, я не понимаю, а, может быть, да расскажите, покажите, там, пару мероприятий посетите. То есть, ну, все нормально. Так... Вебинары про а, Доль, позволишь прямо одно слово вставить я просто по ютубу когда смотрел я видел очень многие видео про криптоной такие знаешь, заводящие и к сожалению очень многие люди когда продавали криптоной они опирались только на несколько фактов криптоноид подключаешь и получаешь 200-300 процентов в месяц и вот на этих видео очень многие люди заходили ну, это понятно, информацию не точно да, не Это искаженная информация. Друзья мои, криптонойт дает сигналы. И как уже Анатолий не один раз это говорил, если вы в принципе не понимаете, как работает рынок, не вникаете, то тогда криптонод для вас бессмысленен. Это не клопка деньги. Это сервис для аналитики и торговли на криптобиржах. И это если так? вы хотите угу. да, зарабатывать на этом, вам надо вникнуть. Вместе Но если надо, нашли, чтобы нажать кнопку и зарабатывать 230% биткоина в месяц, вас обманули. Вот просто обманули и дали неправильную информацию. Обратитесь к тем людям, которые вам это пообещали. Нет, это, тем не менее, то есть то, что люди-то получили, это у них мощнейший инструмент в руках. Если вы обратили внимание, мы видим, мы учитываем, что рынок такой, мы видим, что это непонятно. Никому не включили там по промоушену, то есть ваш промоушен не начался. То есть он не идет даже, дорог... Пойдет хайп, включим вам промоушен и начнете позарабатывать. Я же еще раз говорю, сейчас как только начнется хайп, все будут ладоши и говорить, вот классно, что мы поехали. Анатолий, если разрешите, я тоже как пользователь и активно наблюдая за криптоноидом могу пару своего отношения к нему к этому сказать. Смотрите, дело в том, что криптоноид, он построен, по моему видению, на теории вероятности. То есть сделано в первую очередь максимум то, чтобы не потерять деньги. А заработать много можно на самом деле в тот период, когда идет хайп. Если сегодня сделать просто мануально следующую вещь. Перед, сидеть перед биржей 24 часа. Однажды, кстати, я 8 месяцев спал перед биржей, оттуда это все знаю. И просто разработать для себя некий алгоритм. Покупать все по чуть-чуть, да? Если пошел вниз, ставить стопы ручную самому, да, а если пошел вниз, наверх, наблюдать за этим и по чуть-чуть начать продавать. В результате можно выйти на самом деле на немножко плюс в нехорошие этапы биржи, а когда хайп, можно заработать круто. Криптоноид делает то же самое, просто без нас. То есть криптоноид экономит нам 24 часа в день. Что он должен еще делать, я не понимаю. Угу. Ну, я говорю, нам надо, наверное, просто, ну как, я просто хотел специально на этом остановиться, чтобы, ну как, эм, донести, что, видать, люди просто недопонимают, что такое биржевая торговля. И вот с этим все связано. Вот только с этим. Вот тут, реально. Поэтому э, не волнуйтесь, вы, у всех, у кого есть промоушен, все, кто квалифицировались, начнется движуха, посмотрите, как это все дело работает. То есть, ну что, мы же уже проходили это не раз. Вот. Смотрите, да, я говорил про… Там были даже больше и 900%. А если вы внимательно смотрели на прошлое мероприятие, то давайте я, надо прорисую, чтобы было понятно. Мне кажется, вы просто не понимать. Вы просто не понимаете, что я имею в виду. так, да, не сохраняйте. Смотрите. Есть видео, я это все прекрасно знаю. И у меня есть отчеты, и у меня есть отчеты где-как. Вот, например, смотрите, с одного сигнала сняли 17%. Приплюсовали, другой сигнал, с ним было 15%, приплюсовали, сигнала было 0,3%, приплюсовали, было где-то 50% и так далее. То есть это было как раз, это реальные цифры, то есть они есть все. Суммарно вышло на 900%. Это вот то, что можно было сделать. сделать. Теперь давайте разберем на запчасти, чтобы было понятно, что имеется в виду, уже когда вы начинаете, вот когда торговля идет. Давайте, смотрите. У вас депозит, допустим, на 1000 долларов. Если вы входите в рынок, с какой суммой? Сразу же с 1000 долларов? На всю 1000 в сделку заходите или нет? Или все-таки на всю 1000 надо заходить? Наверное, нет. Надо все-таки диверсифицировать риск, правильно? Хорошо. Берете, например, только 10%. Да? Да. Нормальный профессиональный трейдер торгует одним, двумя, тремя процентами от сделки. Ну, допустим, вот агрессивная торговля. Вот, берете, а теперь смотрите, вот эти 10% заходите в рынок со 100 долларами, сигнал отработал, допустим, в плюс, там, 10%. Со, допустим, да, то есть, ну, как все три таргета или четыре там сорвало, то есть все вот хорошо прошло, а сколько, а сколько, будет, а сколько будет прибыль, кто мне ответит? Если вот мы 10% отработаем? 10 а? долларов. Сколько? 10 долларов. 10 долларов? У кого-то есть другие варианты? Нет, будет 10. Все Полотно. думают, что 10? А вы знаете, что это не так? Вот, а, вот Руслан, кстати, очень правильную вещь сказал. То есть задача не первая задача ставится сохранить ваш депозит, потому что если бы ваш депозит слили, то сейчас бы, знаете, сколько бы было всяких надписей везде, как на заборе? Но вы его не слили. Даже в эти три мощные просадки, которые сейчас были неожиданно, ваши депозиты даже на 1% не уменьшились. Вы обратили внимание? Это и есть та защита, которую мы для вас создали. Ну, хорошо. Давайте я вам теперь расскажу, как, сколько это будет. Вот кто-то сказал 10 долларов. А я вам сейчас покажу, что это не 10 долларов. Разберем, чтобы понимание было. Разбираем. Берем график. Вот, допустим, график. Uh, вот здесь мы входим в рынок. Вот здесь мы выставляем первый таргет. А, давайте так, входим в рынок по 100 правильно? Uh, здесь выставляем первый таргет, второй таргет, третий таргет и четвертый таргет. Uh, первый таргет мы продаем 25 uh, процентов от 100 долларов, то есть получается на 25 евро мы продали, правильно? И первый таргет у нас с вами встал на, чем 10 процентов. Uh, первый таргет у нас стал на 100. 100... Э, сколько это будет? 101... Э, так, что я теперь сам 102,50. 102,50, да, выходит. 102, Второй таргет у нас получается 105. Третий таргет у нас получается половиной И э, здесь у нас получается 110. Правильно? Это вот 10% пришло. Теперь смотрим, если я первый ну, четверть, четверть сделки продал по 102. Эдуард, сколько денег получится? Вот 25 евро плюс старми. Сколько денег получится? 2,5%, правильно? 25 евро плюс старми. Ну, 2,5%. Вот этот вот второй таргет, второй таргет, но это опять же всего лишь 25% от сделки, он отрабатывает также свой процент. И только вот здесь вот последние, то есть 25%, которые добрались до последнего таргета, отработали все 10%. Суть ясна? Почему это не 10% будет, а меньше? Меньше намного будет. Ну не намного, ну меньше. Вот реально меньше. Суть ясна? Но вы же когда пишете там какие-то высказывания свои, вы же это почему-то не учитываете, то есть вы же не видите это. То есть, ну, а это и есть биржевая торговля. То есть одно дело а, – общий результат, который дает суммарное количество сделок, другое а, – другое, когда вы начинаете разбирать детально, и третье – когда вы вообще начинаете понимать, что такое защищенная торговля для вас. вот разница. Надеюсь, ну, это понятнее чуть-чуть? Да, это суммарно они дают 25%, разделено на 4, то есть суммарно 6% получается. Не 6 долларов суммарно получается, а не 10 долларов. Совершенно да. верно. Ну, понимаете, да? То есть, как бы, э, ребят, вот э, бизнес, вот вы понимаете, это нужно вникать. Вот э, вы хотите стать трейдером, но вам нужно вникнуть. Вам нужно разобраться, что такое технический анализ, что такое объем, что такое стаканы, как заходить в сделку, как выходить в сделку, что такое стоп-болосы, что такое таргеты и так далее. Вам нужно это знать. Вот. Или лучше это не делать. Хотите на этом зарабатывать, хотите иметь это как побочный доход, да, это удобно, да, две кнопки. Но это нужно сделать и нас настроить. Вот. Ну, вот уже Татьяна написала 6,37 долларов, получается, с этой 6, сделки. Татьяна, 6, это меньше, 200. меньше. Но Конечно. мы с вами, даже вот люди, которые уже, э, которые уже должны понимать, о чем это речь, все еще недо, недопонимаем. А кстати, новый человек, который приходит, он-то вообще всю, ну история торгов не знает, для него это вообще. Э, Вывод один: учиться, учиться, еще раз учиться. Вывод один. И все. Ну, то есть есть разные профессии просто, и все. кому-то хочет, кто-то трейдером будет, кто-то арбитражом будет заниматься, кто-то вообще ни тем, ни тем, кто-то будет продусировать разных спикеров. То есть, у всех разные, кто-то квалифицируется. Вебинары, Да, нужно, нужно, нужно. Татьяна высчитывала. Так, Ну, смотрите, вот кто-то пишет, вот, Александр Никонов, хороший вопрос. А как работает на падении курса? Хотите расскажу, как на рынке Форекс работают, когда новости какие-то выходят или непонятно, что происходит. Рассказать вам, как профессиональный трейдер. Да. Они закрывают компьютер и уезжают, вот, точка. Все, они не торгуют в эти времена, они просто не торгуют в эти времена. Если вы начнете читать хотя бы чуть-чуть про трейдинг, вот вы хотите стать трейдером, да, вы увидите, что там это реально рекомендуется. Если непонятна ситуация на рынке, наблюдайте, точка. Вот так оно работает. Это в книгах написано. Ладно. И это не самый главный продукт. Это, это один из продуктов, который хорошо... Вот кто-то, я вижу, уже отвечает. Ну, это, это один из продуктов. То есть что, вот у нас сейчас там, на выбор 3-4 направления есть, да? А что мы будем, когда у нас тысячи направлений будет? То есть мы должны будем с вами выбрать один главный. Вы понимаете, что у одного один главный, у другого другой главный, у третьего третий главный. У всех разные главные. Вот поэтому... Ребят, да, я хотел бы добавить здесь. У нас есть общая идея этой концепции платформы. Сейчас, сейчас, секундочку, Володь, ты запомни вот это. Там просто вот по теме еще вопрос. Вот смотрите, а при 100+, -плюсе, сколько с 100 долларов потерять? А как 100+, ломали, литик выставить? Вот кто-то выставляет 3%, кто-то выставляет 8%, кто-то 15%. А, может сказать, а почему вот он три выставляет, а тут 15? А потому что у разных монет бывает разная волатильность, у разные монеты бывает разный ход. И в некоторой монете, может быть, она до 10-12% опустится, но до 15% она не пойдет, потому что физически невозможно. Поэтому он ставит стоп-лосс. Но если все-таки пойдет, значит, там где-то другие стопы посрывало, и там уже до свидания, поэтому он закрывает. Там столько нюансов, поэтому, ребята... Ну, как бы, хотите их вот, вот аккуратнее просто с публичными, вот писанием, все, я вот это хотел сказать. Окей. Вот, теперь... okay. То есть, ребята, очень важно, что мы придумали здесь в сообществе у нас гениальный ход. У нас тысячи, тысячи, тысячи бесконечное количество вариантов. И у каждого человека есть свой вариант по жизни, который ему вибрирует, понимаете, колерирует. Но тем не менее он в вашей структуре. Вы можете не любить кофе, а этот человек любит кофе. И он покупает это кофе, а вы зарабатываете. Потому что этот человек в вашей системе. Потому что у нас, однажды, придя к нам в бесконечное количество бизнес-вариантов, невозможно оттуда уйти. Невозможно, у нас невозможно уйти. Вы понимаете, вы можете в кому впасть на 20 лет. Построится структура. Через 20 лет придут куча разных товаров, у вас люди будут разбирать, вы проснетесь и будете рады. Да? Понимаете? У нас нету никакой квалификации помеченной, за которую вас убирают. У вас нету никаких вариантов, которые вас, вы знаете, отсекают от прибыли или еще что-то. То есть одно только важно – изучить эту систему, глобальную систему, с большим количеством бизнес-вариантов и поэтапно их реализовать. Не надо торопиться, спешить и сегодня прям сразу все, все и сразу, понимаете? Не надо. Ну, а, Володь, это просто еще такое дело, ну, понять-то можно людей. Давайте вот просто сами проанализируем, а что происходит вот последние там, года на рынке вообще в целом. А на рынке происходит, э, ну, очень много говорится и не делается. Ну, вот правда, не делается. Да? Или говорится, что сделалось, оно не сделалось. Ну, это, это понятно. То есть люди, ну, как стараются защищаться, там, не знаю, ну, оправдать себя, там. Вот. Ну, я думаю, уже понятно, должно быть давно, что мы пришли сюда надолго. И та фундамент, или тот фундамент, который сейчас создается, он создается не случайно так долго. Это же ну, как целый процесс. Представьте, мы фундамент сделаем, там, я не знаю, там, на спичках поставим. Ну, ну, сколько он продержится? Да нисколько. Вот. Поэтому э, есть какие-то процессы, есть какие-то продукты, которые просто требуют своего времени, и все. Все очень просто. Сегодня уже есть продукты, где вы можете зарабатывать. Сегодня это информационные продукты, шикарные курсы, которые продаются на рынке. Это идея. Идея это продается на рынке. Я точно это знаю. Люди, когда слышат эту идею, они говорят, хочу. Это заказ от населения сегодня. Поэтому продавайте идею, продавайте эти продукты. А следом уже пойдут цифровые и физические. Ну, параллельно там много чего создается. Мы, я сейчас просто на вот научился, вот ничего не Вот раньше он мог рассказывать, а сейчас не рассказываю. Там параллельно ведется пять проектов дополнительных, которые укрепляют систему. Но я не могу вам про это рассказывать, потому что вы не хотите обращаться с этой информацией учиться. Вот никак. А можно я на позитивной нотке закончу? Сегодня. А, а у нас сегодня. еще, видите, что-то хотел сказать, что-то там заканчиваю. Ну, в смысле, ну, уже девять, смотрите, сегодня у нас есть цифра, тысяча вебинаров уже записаны, и, ну, как бы выложены на нашей площадке, тысяча, ровно тысяча был сегодня вот эта цифра. И просто подумайте, это тысяча разных товаров, которые можно продавать, вот и все. Поэтому а, тот, кто упирается и ждет только какого-то одного продукта, ну это глупо. У нас огромные варианты. Смотрите, давайте еще раз: основной продукт это мы с вами, люди. Люди, которые объединились в одно целое, для того, чтобы быстрее идти к своим целям. Это наш продукт. А все остальное это просто сопровождение. Вот э, есть ли у нас люди, давайте вот по-другому вот, э, подойдем к нашему продукту. Вот среди нас есть люди, кто сейчас видео смотрит, или кто вот здесь видео вот сейчас с нами в комнате находится, у кого жизнь изменилась в лучшую сторону за последние 12 месяцев. Поставьте, пожалуйста, плюсик. Вот. Или там по 10-балльной шкале можем попробовать. Вот в вашу жизнь добавилось больше радости. Вы получили какие-то новые связи, вы получили какие-то новые знания, вы получили какие-то новые опыты. Вы чему-то научились за этот год, вот то, что вот совместное действие. Вот это наша ценность. Поймите его одно. Все остальное это просто сопровождающий материал. Вот кому-то не нравится там какой-то продукт. Ну хорошо, ну он-то нам нужен. Вы говорите, а зачем? Ну, для того, чтобы нам просто понять, как. Вот у нас еще другие сложности есть. Обратили внимание, что мы работаем с криптой, что у нас нет фиатных расчетов. Вы знаете, как это непросто на самом деле настроить грамотно с каким-то физическим товаром коммуникацию, если ты в скрипте работаешь, а он, допустим, вот ты по-русски говоришь, а он по-китайски. Вот настройте коммуникацию, попробуйте. Вот попробуйте. Вот оно кажется, что там, ага, что там, мерчант поставил, там включил, там, ага. Это так может вам сказать только человек, который вообще не отдупляет, про чем говорить. И вот Я вам серьезно говорю. Потому что если мы сейчас начнем хотя бы только юридические моменты затрагивать. Вот, например, в России, вот просто как примером, чтобы вы понимали, в России все еще нет четкой формулировки, что такое криптовалюта. Ну, а раз ее нет, значит и предприниматель не имеет права официально принимать крипту, российский бизнесмен. Вот, Можно 30 секунд, Анатолий, в контексте нет, нет, нет, Привет, «Привет, друзья!» Я просто э, такой лайфхак э, словил, что мы все социальные предприниматели. Вот вы загуглите в Википедии, почитайте определение термина «социальный предприниматель» и что такое социальное предпринимательство. Я просто прозрел. Я просто был в Москве недавно, там на международном форуме, Э, волонтеров, я там э, вот тоже представлял э, идею нашего сообщества, там, ну, особо это мы не, не пиарили, но э, мы говорили о том, что там как раз, э, что бизнес, э, социально, э, построенный на вкладе в общество, это э, новая парадигма, это когда ты измеряешь свою ценность не просто количеством э, полученной прибыли, а количеством социальных преобразований. Вот то о чем как раз, э, то о чем ты говорил. Вот твой слоган: э, "Все, что мы делаем, мы делаем во благо человека и человечества". Это как раз и есть э, вот эта э, основная идея социального предпринимателя, то есть быть Серьёзно? приносить, при, приносить пользу. Да. А мультилау маркетинг это вот эта новая парадигма МЛМ, то что я лет пять назад писал цели, что нужно создать новый подход э, в МЛМ. Это есть вот от сердца к сердцу, к сердцу, что MLM – это не бизнес продаж, это бизнес лидерство и служение. И вот здесь вот такие как раз пазлы сходятся, и мы реально, у нас сильная отстройка от того, что есть на рынке. Маркетинг гениальный, идея гениальная, продукт, такой обмен с превышением, вы понимаете. За 10 долларов человек получает там, на 2000 долларов на базовом пакете минимум. О чем мы говорим? Это просто это такое служение, это больше, чем бизнес обычный. Ребят, вы строите не структуры, а строите взаимоотношения. Вы строите мир, друзья. Будто, да. э, вот нужно вот это вот еще раз уяснить. Смотрите, мы создаем маленький свой мир. Он начинается там, с одного человека, два человека, пять, десять, пятнадцать. В ближайшем будущем это примет большие масштабы. Сейчас время быть сильным. Вот сейчас, в такой период, вот у нас есть такие определенные точки, такие опоры. Да? Вот, например, расстроить организацию очень тяжело. Вот сейчас вот, кто уже давно организацию строит, можете меня ну, поддержать. Да? Помните, как тяжело первые 10 партнеров? Помните? Первые 10 партнеров. Это... Вообще, давайте так, как тяжело первый партнер. Помните, вот этот самый первый ваш партнер в бизнесе? Помните? Вот Потом, когда у вас появился первый, тут не за горами и второй. А потом помните, как вы в натяжку в 10 партнеров идете. Вспомните потом, как в натяжку идет от 10 к 100. То есть после 10 как бы прорывает и пошло там 25, 30, 35, помните? А потом раз, такое опять, такой, как, такое заторможение, просто, просто проанализируйте. И потом раз, до 100 опять идет с потом вспомните, что происходит, когда вы до 100 добираетесь, как она дорогу на 1000 открыла. Когда вы до 1000 добираетесь, дорога на 10 тысяч открывается, и у вас сразу же после тысячи прям рывок по 3-4-5 тысяч, и потом медленная работа над собой, когда ты приземляешься, когда ты начинаешь понимать, что вот так вот в жизни только вот здесь в мозгах происходит. Да? То есть вот придумаем вот реально вот так. А вот реализация, почему, например, вот мне сейчас ну, вот у меня, ну, надо сказать, что за последний год я сам очень сильно вырос. То есть, ну, во-первых, очень много переговоров произошло на очень большом уровне, очень большая ответственность. То есть там, ну просто целая тонна переговоров с юристами, с экономистами, там, с техническими командами, с формированием там формы эм, службы поддержки. Короче, просто вот ты начинаешь понимать, как устроен бизнес-процесс. И потом получается следующее: тебе приходит человек. И говорит, слушай, так мы сейчас вот это, вот это, вот так просто замоким, и все, и понесло. Я сижу на него, смотрю, говорю, ну да. Если бы лет пять назад, я бы сейчас, наверное, тоже в ладоши захлопал и побежал бы за тобой сразу это создавать, понимаешь? Но когда ты начинаешь задавать человеку вопрос, а вот это вы как смотрели? А сколько людей вы заложили? А какой персонал будет? А какая зарплата у персонала? А в какой стране персонал? А какие квалификации у и, и, и начинается, а я это, ну, не думал, ну, потом как-нибудь, дружище, блин. Перед тем, как родство открывать, уже надо заранее подумать. А иначе выглядишь как, ну, не, ну, как неловко, понимаете? Это бизнес-процесс. То есть мы организовали это сообщество не для того, чтобы там хайпануть. Если бы нам нужно было хайпануть, знаете, как это делать? Открывается сайт, код писать мы умеем, как вы заметили, да? Вы бы ни в жизни не поняли, кто стоит у руля, кто стоит за рулем. Просто бы проплатили рекламу в нескольких азиатских и африканских странах, и развивался вот этот код, вот просто вот так, без всяких сообществ, без всяких, вообще без всего. Вы что думаете, в Африке им продукты какие-то нужны там? Я вас умоляю, не надо никаких продуктов, им нужен нормальный маркетинг-план, все. Но нас это не интересует. Нам не нужны здесь не особенные пользователи. Нас интересуют люди, вот как Виктор Высоцкий, как Вальтер, который вот созидательный, да? как Таня Овчинникова, я помню, же год назад пришла ребенок, сейчас бизнес-леди. Год всего проходит. Вот это интересно. Вот это интересно наблюдать. Понимаете? Деньги, понятно, когда денег нет, а охота денег. Вы поймите, когда они у вас будут, это скучно. Деньги – это скучно, это не цель. Это просто что-то такое, что само по себе есть и все. Понимаете? А, а, а, что, а что важно в жизни делать? Создавать. Каждый из вас создатель. Вот что вы создаете? Каждый из нас что-то разное создает. Но каждый что-то создает. И как только вы перестаете создавать, вас перестают любить. Все вокруг. Не обращайте внимание такое. Почему? Да потому что вы создаете. И вот что вы создаете, пишете негатив, создаете негативную ауру вокруг себя и притягиваете к себе точку таких -то людей. А хотите в чем-то разбираться? Вы по-любому найдете ответ. Если вы искренне хотите разобраться. Видите, я правильно говорю или нет. Всегда так еще было. Поэтому. Нам не нужно здесь всех подряд и много, и нам не нужно никому ничего доказывать. У нас все хорошо, прям все нормально. То есть из-за денег нам работать не надо. Все хорошо. Вот чего нам не хватает, так это более доброго мира, где люди понимают друг друга, поддерживают друг друга, да? где они заботятся друг о друге. Не так, что они не заботятся о себе, нет, они заботятся о себе. Но когда они заботятся о себе и им хорошо, они могут помогать другим людям. И вот такую среду мы здесь с вами создаем. Понимаете? Ну, я лично это так вижу. Криптоноид, шмиптоноид, кексоноид. Да без разницы, как это все будет называться. Их тысячи будет, таких патрагентов. Тысячи. Но сейчас нам нужно отработать фундамент, чтобы мы знали, как работать с физическими товарами, как работать с маленькими компаниями, как работать с начинающими компаниями, которые только хотят создать компанию. Как с, работать со средними компаниями, как работать с крупными, какие договора с ними заключаются, да, то есть на какой базе вообще это все основывается, где какие обмены происходят, как это юридически упаковано, нам нужно это все понимать. Вот смотрите, я похож на гения? Да я не гений, я такой же простой человек, как и вы. Я просто что делаю, я беру и слушаю, говорите, что надо, говорите, что надо, вы говорите, что надо, и вы получаете как результат э, эти замечательные продукты, сайты и все, что с этим связано. Мы получили с вами самый главный результат, это среда. Вот я не знаю, как у вас, у меня лично, я когда про Турцию думаю, что мы вот сейчас уже собираемся, там сейчас движение будет, у меня уже вот здесь все, знаете, мне прямо охота туда. Почему? Потому что я вас всех там увижу, потому что мы с вами сможем просто тупо пообщаться, по там, я не знаю, пообменяться опытом, там уже будут гости, будут промоушен, будут поздравления. То есть это кайф. Ну, для меня, по крайней мере, может, я необычный, но лидерский состав, с которым мы работаем, мы все на такой волне. И желаю вам всех таких партнеров. И поэтому не надо сюда всех тащить, кому-то что-то доказывать, утверждать там. Продуктов нету. Для вас, наверное, нету. Вы правы. Но если мы посмотрим, если мы посмотрим какие здесь есть хорошие курсы, тот же английский, тот же Скорочтение, тот же, посмотрите, Татьяна Ким, что с детками какую работу проводит, какие детки, родители счастливые, которые заняли детей своих не компьютером, а считать в голове. Мы несколько социальных проектов готовим, где мы сможем раскрывать свою душу вот, прям для другого человека, который сам себе помочь не может. Это же тоже классная штука. И вот этих вот нюансов, я говорю, вы меня научили, ничего вам не рассказывать. Но у меня там целые тонны всего, что идет и готовится, и пошагово реализуется. Шаг за шагом, шаг за шагом, каждый день. Утром, когда-то, например, вчера я пошел в 4 утра спать, не мог, не хотел даже идти спать, потому что вот что-то мысли, у меня какая-то ночная активность, я не знаю. А утром в полседьмого подъем уже, будильник звонит. Детишек собирать надо, понимаете? Но я не хочу сейчас идти, я хочу дальше, я хочу дальше создавать. Вот придите, придите в состояние создания. Вот состояние создания. Что, задайте знаете, вопрос, что вы создаете? Деньги, капитал? Хорошо, правильно. Но создавайте свой капитал, если вас это заботит. Ментальный рост? Пожалуйста, создавайте себе эту, эту среду. Делиться, помогать другим людям? Пожалуйста, создавайте эту среду. Вот. А мы здесь просто для того, чтобы, ну как, может быть, своим примером показывать, как мы и что мы делаем. Вот. Вот так, в общем. Толя, все, вроде все дедванные эксперты успокоились в чате, так что... Но мы не можем, Вальтер, называть неуважительных людей диванными экспертами. У каждого из нас свой опыт. Но... Каждый из нас родился в разной стране, с разными там исходящими способностями. То есть Это же люди такой говорят не потому, что люди плохие. Это они просто говорят, оттолкайся от своего опыта, который у них был до. Но мы создали такую среду, чтобы они смогли посмотреть и с другой точки зрения. Поэтому я хотел сказать, идет, что придут и получат. И... Да. И как раз вот хотел напомнить, сейчас Сережа скажет в конце, что завтра у нас будет очень уникальный человек, эксперт, 12 часов дня. Сережа. Да, завтра будет интервью с Александром Мироновичем. Вот. Ну вот. вот. Маринович, Маринович Владимир. Маринович, Маринович, вот вот представляете, да? Это а, будет... Очень клевый спикер. В 12 часов интервью заходите, мы пообщаемся. Таких людей нужно просто видеть. И он у нас на площадке будет выступать. У меня просто... в жизни, ну, как было уже ну, как две возможности поговорить с миллиардерами. Ну, с одними и с другими. Вообще другие люди. Ну, другие люди, совершенно другие люди. То есть там за минуту можно получить то, что мы за неделю не получим. Вот этот мудрость, вот это. Вот там это. концентрат в каждом Чуть. слове. То есть они говорят одни Чуть. и те же слова, но там по-другому ты их как-то воспринимаешь. Они их в таком порядке ставят, что в голову прям так кубиком заходит, да? Так? Ну есть такое. Я говорю, у меня вот опыт был, скажем, мы разговариваем с человеком, это действительно миллиардер российский миллиардер, прям очень тяжелый, прям очень очень тяжелый. И там такая ситуация была, что человек, с которым я был, он типа мол, вот у нас такой проект, надо то замутить, он так смотрит, на него улыбается. Ну типа мол, знаете, под предлогом, ну вот денег бы нам бы, ну у тебя же миллиарды, что то нам на проект много не надо, как бы, ну как ты можешь идти к миллиардеру с такой мыслью даже вообще сказать, дай денег, это нереально, там не дает никто денег, понимаете, там другая ситуация. Так вот он мысль одну очень мощную сказал, говорит, миллион, говорит, хочешь там человек, хочешь миллион заработать, да? Придумай способ, как с одним долларом заработать миллион. Вот только так ты научишься, потом со ста долларами делать миллиард. Поэтому, говорит, даже, ну... То есть мне говорит, твои там мысли, типа, дай денег я сделаю, не работает у нас такое, не работает. найди способ, как с одним долларом сделать миллион. Вот это работает. Ну, маленькие вроде рекомендации. Мне это очень сильно помогло. То есть у меня реально, я переосознал очень много и поэтому я не привлекаю инвестиции вообще. Мы же могли бы ICO провести. Что думаете, на ICO сейчас нельзя было с бинаром провести бы? Далеко. Но мы же не делаем это. Потому что мы хотим с одним долларом сделать миллиард. Это же круче, чем миллион. Ладно, все, друзья, с вами, конечно, круто. Я предлагаю переосмыслить. Вот сегодня услышанное, да, вы создатели, И вы создаете вокруг себя все. И все, что вы вокруг видите, это то, что создали вы. И нет такого человека, на которого можно показать пальцы. Да, он виноват. Знаете почему? Потому что один палец показывает на него, один палец на него, а три пальца на кого? Все, что вокруг вас происходит, это ваше собственное мировое ну миро восприятие. И ничего другого. Я закончился. Спасибо. Друзья мои, ну что ж, спасибо большое. Сегодня было очень продуктивно, очень много полезной информации. Напомню, что завтра, действительно, в 12 часов у нас очень важное интервью с очень интересным опытным человеком, который на нашей площадке будет заниматься обучением. Не пропустите. В расписании уже все есть. Если еще раз говорю, какие-то есть вопросы, вы с чем-то не согласны, просто оставляйте свои контакты и попросите с вами связаться. Это нормально. Мы, сообщество, всегда есть люди, которые помогут и разъяснят, может быть, то, что вы не поняли. Потому что информация действительно передается у многих искаженно, но давайте ее исправлять вместе, потому что мы... И еще хорошо, что ты вот сказал, да, вот я просто хотел добавить. Даже вот эти вот э, комментарии, которые я делал, вот э, по текстам, которые вы написали, а вы знаете, что э, на прошлой неделе я проводил вебинар, и как раз эти вопросы там затрагивались, и как раз они там проходили. То есть вот вы не берете себе время, э, вы создатель, не берете себе время, чтобы пойти, как некоторые писали, на самый важный продукт сообщества, то есть вы не берете себе даже время, чтобы самый важный продукт сообщества, послушать, как он устроен от одного из создателей, а потом пишите создателю, почему он не работает. У вас нормально все? Я так э, ребенку своему старшему говорю, у тебя нормально все? <смех> <смех> <смех> вот. Поэтому, ну просто повнимательнее. Вот вы же пришли себя менять. Так вот, как раз пришел тот пункт, вот убрать вот эти розовые очки, вот эти вот... Расширенные глаза, там, все можно, нам, нам туда надо. Все это понятно, все это круто в баланс. Придите с собой, кто я, что я хочу создать, чего я хочу добиться. Вот это важ, важный ответ, который вы должны задать себе. И когда вы найдете на них ответы, все вот это остальное будет море по поколения. Потому что это просто какие-то маленькие этапы. Мне, кстати, вот тоже очень нравится Том Шрайтера. Я, кстати, у Том Шрайтера лично был на занятиях, это было круто. Кто-то уже залупался, кто-то знает эту историю про какашки, про собачьи какашки. Знаете, кто знает? Че, правда не знает? Том Шрайтер в Красноярске выступал. Есть видеозапись, вам обязательно ее нужно. Есть аудио, есть видеозапись, обязательно послушайте. Вот чем отличается лидер от дистрибьютора? Вот Том Шрайтер очень просто все. И э, на своих митингах, то есть на встречах, он часто говорит про собачьи какашки. Э, что имеется в виду? Э, вот идет... Дистрибьютор э, по улице. А знаете, когда снег уже вот так сходит, э, иногда такие подснежники такие появляются. Ну, когда снег сходит, он же белый, а потом коричневые подснежники такие. Вот. И, и такой дистрибьютор по улице идет такой, он идет такой, идет, смотрит, а там он такой встал. Да ладно, так это же, это же говно. На коленке встанет. Понюхает, а, а вдруг нет, то есть, ну, выглядит как говно, а вдруг не говно, вдруг не пахнет. Точно. Собачьи какашки. Возьмет палочку, поворошит. То есть, надо же потрогать еще, теплый, холодный, давно лежит, недавно лежит. Ну, интересно же, все, вот разворошит, чтобы пахло побольше, понимаете? А, но у дистрибьюторов есть еще одна классная фишка. Он еще теперь сам встал на колени вокруг вот этого а, говна, грубо говоря, собачьего. Я такие слова сейчас говорю, я специально, чтобы у вас осел это на память один раз но всю жизнь. А, он еще потом других заявил, друзья, посмотрите, это же самое настоящее говно. Друзья, пойдемте вместе попробуем на вкус, понюхаем на ощупь, теплое-холодное. Давайте все вместе это пообсуждаем, понимаете? И вот целый консилиум собирает вокруг собачьей какашки, понимаете? И вот обсуждает это дело. А, вот, а у лидеров чуть-чуть по-другому идет. Вот он идет, такой идет, перепрыгнул, дальше пошел. Он даже не думает про это, потому что его это не волнует, потому что это просто перешагивается все. Почему? Потому что у лидера есть четкое понимание, кто я и куда я. А если у меня нет куда я, я просто тусуюсь, тогда, конечно, будут собачьи каташки. Везде. Вот как сильно бы нам их не прятать, вот что бы нам не стараться, вы все равно их найдете. Поэтому... Станьте просто лидером, легче будет и по приятель. Ладно, все. Спасибо вам. И прямо вот в продолжение есть да. еще прекрасная фраза у Федора Михайловича Достоев Достоевского: Если бросать камень в каждую гавкующую собаку, ты никогда не дойдешь до цели. Ну, я чуть, -чуть помягче, и я не в виду, что. Нет, а я процитировал классик. Я понимаю, это классик. Ну, я просто хочу, чтобы ну, вот мы вместе работаем, же, многие же ну, на мое имя пришли, ну, на мое видение. Да? Я просто хочу, чтобы знали, нету лающих собак у нас. У нас есть просто люди, которые к нам приходят, смотрят, либо им с нами комфортно, и они начинают трансформацию, из-за которой мы это и начали, либо они испытывают дискомфорт, и они отходят в сторону. У людей просто такая фишка есть, такой... Ну, психологической точки зрения это устроено таким образом. Мне это не подходит, потому что они плохие. Знаете, такое? По факту, часто бывает, так мне это не подходит, потому что я не готов работать. И все. Не готов работать над собой. Я не готов меняться. То есть я готов принять миллион, стать миллионером, но я не готов меняться. Знаете, такое состояние? Так вот, сообщество создано для того, чтобы как можно большему количеству людей помочь посмотреть на всю эту ситуацию жизнью чуть-чуть с другой стороны. И вот когда я задал вопрос, вот есть ли у нас люди, у кого действительно жизнь наполнилась, вот мы год вот он работает, действительно жизнь наполнилась радостью, что люди получили какие-то новые знания, новые контакт, ну, новая жизнь какая-то, да, вот, новый образ жизни тогда И было много-много-много плюсов. Здесь люди, кто… Ну, здесь, понятно, я вас вижу, я же вас запомню. Понятно, все так сделали, это логично. Но, тем не менее, э, э, вот я живу по принципу: спаси одного человека, и ты спасешь весь мир. И вот для меня, например, сегодня было очень классное подтверждение, что э, мы изменили жизнь не одного человека, а сотен людей. И это всего лишь год прошел, и эффект э, э, э, э, мы же сейчас достаточно добираемся. Ну, кто не знает? Сейчас актуальная цифра. Служу, по-моему, сегодня за 78 перевалил. Сейчас я гляну быстренько. Вчера, вернее. 78 тысяч человек. 22 тысячи. Это как раз самое классное время, где просто тупо проверяется, хуй с ху. Ты кто? Понимаете? Вот я просчет. Ладно. Заканчиваем в третий раз наш эфир, прощаемся до следующей недели. Друзья мои, всего вам доброго, всего вам самого хорошего, развивайтесь, учитесь, доносите правильную информацию и, конечно, не же, забывайте про лайки. Всего лишь 38 лайков, хотя смотрят почти 300 человек. Ждем от вас благодарности не в чате, а в лайках и в комментариях под этим видео. Увидимся ровно через неделю, до новых встреч. Пока-пока. Всем пока, пока, друзья. Пока. Всем пока. сегодня супер пока. просто. Всем пока. Встречу. Так, лидеры, в среду на планерку. Прям будет очень важная планерка. Все. Пока.